Подходи привет, друзья. Знаете, где я сейчас нахожусь? Я нахожусь в центре, который называется Смена. Это такое пространство для просмотра фильмов, для лекционных каких-то мероприятий. Ну вот, короче, вот в Казани. Да, забыл сказать. Смена находится в Казани. Вот. Поэтому спасибо огромное за гостеприимство. Этот ролик будет записан, записан здесь. А кто вот это такой? А это мой друг Эдуард Лернер, Эдик с которым мы давно дружим, постоянно спорим о политике, общаемся. Вот. Он замечательный математик и сейчас расскажет что-то очень интересное. Я Задачу. не понял, что, когда он пытался мне рассказать в предыдущий раз, я ничего не понял. И поэтому я сказал, а ты приходи на канал. Заодно ребят познакомиться с тобой. Вот так. Да. Так что казанский математик Эдуард Лернер, прошу любить и жаловать, сейчас будет пытаться что-то мне объяснить. Да. Ну, на самом деле, скорее не объяснить, я, собственно говоря, о проблеме, которой уже больше 50 лет, она была в 64-м году поставлена. Причем вот любой, любой, кто угодно может ее сходу понять. Речь идет о детской игре. 57 год. лет. Да, да, 64-го года. 57, ты же понимаешь, что 57. Ну да. Номер школы. А, ну, на самом деле, как бы приписывал 64-й год, это называется проблема черни. То есть черни да. – это чешский математик. И э, э, э, он э, был на сам, тогда была эпоха космоса, и он думал о том, как будет сигнал передаваться с той стороны, когда будут облетать э, Луну. Когда облетаем Луну, может случиться все что угодно, и важно, чтобы была возможность настроить аппарат обратно. И вот, э, ну вот, я сейчас объясню связь, но сначала представлю игру. Э, смотри, значит есть кружочки. Из которых, э, ну, допустим, вот четыре э, кружочка, неважно, n кружочков, из которых выходят две стрелочки. Так. Одна стрелочка, там намечена буквой L, да. она может идти сама в себя, там э, кружочек в тот же самый, да. а может идти в какой-то другой кружочек. Да. Э, пожалуйста, это тоже не запрещается. Да. И, и это, это одна стрелочка, ну, left, там, я не знаю, буквка или как-то по-другому, значит, есть еще одна стрелочка, которая помечена другой буквой, ну, right, например. Right, R, Окей, окей. Ну, у нас просто R будет идти вот вообще по кругу. Ну, тут, правда, я, по-моему… Ну, да, да, да давай, давай я вот здесь сотру, как бы мне… Ну то есть давай я направлю стрелочки в ту же самую сторону, что и left, Вот сюда. Я думаю понятно или не совсем? Да, да. Хорошо, Райты нарисую синим, лев этим а райты синим. Все райты будут идти тоже по направлению в то же самое, как и left, Единственное. Это не важно. Значит, вот, вот, у меня стрелочка идет вот сюда. Значит, в каждом кружочке э, сидит по фишечке. Так. Вот четыре фишечки я расставляю. И по некоторой команде, ну, э, ну какая-то команда там, например, команда right. right да, по этой команде идем, все, куда? все передвигаются. Куда? Э, ну, вот они передвинутся так. по кругу. Да. Команда left. Команда left. Да, а, опаньки, смотри-ка, у нас собралось две фишечки да. в одном месте. Красно-зеленые. Да. значит, а цель игры — собрать все фишки в одном кружочке. Ага. Можно это сделать? Как-то… Э, э, при данных раскладах. Да, вообще не всегда, конечно, это можно сделать, но при данных раскладах но, можно. Смотри, если я две собрал в одном кружке, то уже дальше они… Всегда одинаково идут? Да, да. То есть да. у меня слепание происходит. Да, нужно, то, рай... то есть первая команда, наверное, которая имеет смысл делать, это команда left. Left, так. мы слепили, да? Мы слепили сразу. Да, сейчас если мы сделаем left, у меня ничего не произойдет. Ничего не да, произойдет. Поэтому нужно делать right. Right, Давай попробуем right. right. right. передвигаем. А, надо, надо я чтобы кто-то помог. Да, вижу, да, да, да, да, вижу. Ну, наверное, имеет смысл да, и, да. еще и раз. Подожди, а если сейчас сделать left, то она Но... не всегда попадет. Да. Да. Хорошо, давай еще раз. Еще, а -а -а. еще раз right. Так, э -э -э -э и теперь э -э -э -э делаем left. Ну, потом. мне кажется, может быть, еще раз попробуем. Но если здесь сделать left, а -а -а -а -а <-с2> то у меня будет это здесь, а эти две здесь. Да, ну как-то некрасиво, что они э стали недружно в ряд. Давай, давай еще раз right сделаем, а уже потом, как ты хотел, сделаем left. Ок. Okay. Э -э сделаем left и... А, они не перепрыгнули через одну. Да, да. да они а, как я были... сюда пошла. Да. Теперь мы делаем right, right, right и да. left. Так, э, значит, Это у нас за 9 ходов э, да, все да. кружочки собрались в одном месте. Да. Было 4 клетки, Да. и за 9 ходов мы собрали все в одном месте. Да. Вот такие ситуации, когда все можно собрать в одном месте, эти ситуации называют, в этом случае, вот этот вот граф называется синхронизируемым. Синхронизируемым, да? Вот это, да. Значит, почему это надо для облета Луны? Ну, потому что там может произойти все что угодно. И нам нужны такие команды, где будет желтая фишечка, синенькая или красненькая, нам нужны такие команды, которые все соберут в какую-то позицию, в которую мы знаем. Где бы мы ни находились, на этой позиции, на этой или на этой, После набора команд, вот есть кофе-автомат, есть что-то другое, нам нужно какие-то команды дать, чтобы после них мы собрались в какую-то одну клеточку. Знаешь, давай сделаем так. Вот как всегда у меня получается следующее. Мне когда раскладывают какую-то историю из жизни, да. я никогда не понимаю, в чем тут жизнь, но математику сразу уже понимаю. Okay, okay. Окей, окей. Все понятно. Делаю, да? давай тогда… Другу каждый додумает сам. Uh, да, да, uh, да. на самом деле есть применение там, в работе, есть. есть oh, well, yeah. это, это можно посмотреть лекции Михаила Волкова, собственно говоря, это я представляю краткие uh -huh. его конспект трех лекций, где он вот обо всех этих приложениях рассказывает, он говорит, что математика это обычно что-то непонятное, говорят о чем-то непонятном на непонятном uh -huh. языке, а тут вот совершенно не так, но... Тем не менее, но да, да, да, да, про жизнь, он на самом деле очень долго, вот два часа он рассказывает про жизнь, но в чем проблема? Значит, да. про проблема в том, что вот мы собрали все в одну клеточку за 9 ходов, и, и у нас он равно 4, 4 кружочка. Быстрее на самом деле, чем за 9 ходов, собрать нельзя. Вот в этой ситуации? В этой ситуации. Да, более того, ну, эту ситуацию можно обобщить. У меня могло быть не 4 кружочка нарисовано, а просто есть кружочки по кругу идут. Нет, а как ты уверен сейчас в этой ситуации? Ты да. считал или что? На самом деле, получается, у меня есть пример, и я должен построить оценку. Да. Это, это некая математическая задача. Ну да, доказать, что меньше нельзя, это как-то перевод вот безумен. Безумен. И давай я ставлю на потом это доказательство, чуть попозже я это докажу. Пока, пока поверь, что это так. Да, и, и смотри, этот пример обобщается для, на случай, когда у нас будет кружочков не 4, а любое количество. 5 кружочков, пожалуйста. Вот, ты точно так же То есть один переход налево, остальные все в себя. Да, причем при, говоря, переходов в себя направо будет, да? будет n-1 переходов направо, да. потом будет переход в себя, потом n-1 да. направо, ну, то есть получается э, такая ситуация, left, right, right, ну, right в степени… Ну, понятно, n-1. Э, n один -1, -1, -1, -1, 1 да. Значит, left, <coughs> все это повторяется <coughs> n два раза, потом еще left, подсчитай, сколько получится. Ну, n-1, n, -1, n плюс 1, там, Нет, n, n, n, сначала идет left, да, да, да, потом, да, да, n потом n один раз right, всего получается n ра n n умножить на n Ну давай я просто уже здесь буду писать n умножить на n минус 2 да, n умножить на n минус и плюс плюс единичка. Сколько это будет? Ну, n квадрат не n минус один в квадрате. минус один в квадрате, да вот значит есть Да, девять, девять. То есть есть такие примеры задач э, собира... э, таких И графов. Можно, сказать здесь, что раньше не сделаешь, да, в общем. Ну, можно оставить можно, это да, да, это? Да, это да. можно оставить это упражнение. Это хорошее упражнение. На тему оценка плюс пример. Вот это пример. Оценку сами. Я могу идеи дать, но я не знаю, стоит это или не стоит. Давай оставь так, пусть порешают. Хорошо. Вот сейчас, так сказать, у нас. Сын-то выиграл да, да, по информатике да, олимпиаду. Да, да, Это как раз к информатике имеет прямо… Да, это прямо вот. Теперь… докажите, что в такой картинке по кругу Эрки и Эльки все в себя, кроме одной, нельзя меньше, чем за минус один в квадрате. Да. Отличное упражнение. Но я не буду его проверять. Но может Эдик потом посидит, посмотрит некоторые из доказательств. Хорошо, хорошо. Ну, если будет очень много, то нет. Теперь, в чем фишка? Да. Фишка. Фишка. вот. Понятно. <laughs> это вот. много фишек. Фишка в круге. Тут, тут да. есть несколько фишек. Да. А не бывает от... дольше, чем в квадрате? Бывает, а. бывает. Было... А, на самом деле, ну, бывают такие позиции, где... Вот, вот это ключевой вопрос. Бывают такие позиции, в которых трудно найти быстрее, чем Zn-1 в квадрате. И гипотеза состоит в том, что как раз вот э, э, на самом деле всегда... При любой позиции, которую можно собрать в одну клетку, это удается сделать за n-1 в квадрате. Это гипотеза, которая была поставлена в шестьдесят четвертом году и до сих пор не доказана. То есть, подожди, меньше можно доказать, что нельзя? Да. Прям никогда вообще нельзя? Э, а? не, нет, это не доказано, что меньше нельзя. Тоже не доказано. Тоже неизвестно. Тоже неизвестно. Суть такая, что если их можно собрать в одну сторону, да. А то оптимальный путь – это всегда ровно n-1 в квадрате. Ну, он не может превышать, точнее… Нет, нет, он не может превышать n-1 в квадрате. Меньше. Может быть. Итак, давай я еще раз повторю утверждение, как я его понял. Что? Можно легко придумать ситуацию со стрелками так, что на самом деле собрать их гораздо быстрее. Да. Кстати, придумай. Придумай. Ну вот, допустим… Так, сейчас, значит, они должны идти... Ну, ну возьми три да? кружочка, возьми три кружочка и придумай такую 3, ситуацию. Да, ну, чтобы было быстрее, чем за четыре, да? Ну, да, да. Вот Может так? за один ход просто собрать все. А, ну типа, лев сюда, лев yeah. yeah. сюда. Да, yeah. все. И все, да? Лэфт yeah. right. right. yeah. тоже. И здесь лев yeah. сюда. Да. Yeah. Значит, безусловно, бывают очевидные ситуации, когда очень быстро все собирается, да? Да. Yeah. Um, дальше. Можно привести конкретную, очень неприятную ситуацию, вот которую мы привели, где все левты идут вот так, а один всего лишь идет вот так, да. а круги а райты right идут все по кругу, и да. в этой ситуации можно доказать, что меньше чем за минус 1 в квадрате невозможно. Да, да. Значит, и гипотеза. гипотеза в том, что никакой более сложной ситуации нет. Да. Что всегда можно, если можно вообще собрать, то да. это можно сделать за минус 1 в квадрате. Да, все точно. Все или точно. меньше. Или, или меньше, да. Да. Теперь. Понятно. Что... Хотя бы я понял проблему. Да. Так, так, суть в том, что эта проблема настолько далека. То есть современная в не, не только по на самом деле возрасту, а в том, как, насколько далеко люди пока от ее решения. То есть пока только Ты известно. 63. тебе был Горик? Ну да, да. Вот. Получается, что... Ну как? Вот до сих пор... Ну на самом деле, если подумать, можно придумать алгоритм, который собирает все это за время порядка n в кубе. Для любой ситуации. Вот, n в кубе. Так. Ага. Ну это n квадрат у нас. Да да, да, да, да. Ну, более того, если чуть-чуть постараться, можно там конкретно привести, э, значит, конкретную вот оценку m в кубе минус n наш. Да, И как это бесконечно далеко от, мыという, который, verdad, да, PD, да. от n минус 1 в квадрате. Для всех победителей сероса... Yeah. Да, большой вызов. Да, да, да. Можно заняться этой проблемой. Мишенька, смотри, ты можешь на самом деле на все уже забить, потому что ты уже поступил, говорит папа, и продвинуться в этой проблеме. Ну и к остальным, да, тоже нашим подписчикам, потому что на этом сервисе половина подписчиков канала есть. Круто, очень круто. И что, у тебя есть еще какие-то соображения? Ну, я могу просто рассказать, почему оценка вот эта вот достаточно простая. И, значит послать к лекциям Волкова 2010 года, в котором он говорит, вот, конечно, мы минус один в квадрате не получим, но мы уже очень близко перешли к тому, чтобы не получать кубическую оценку, а вот завтра мы получим квадратную. Прошло 10 лет. Да, это как с этим Джангом, да? Джанг. Джанг в каком году? В 2013 году доказал, что соседние простые на каком-то расстоянии нет а, а, а тут Не есть к... тут тут тут далеко <связываем> совершенно то есть есть классы автоматов для которых ну если особым образом эти стрелочки устроены <связываем> да тогда ну вот здесь вот вообще за один ход можно еще как-то доказать прекрасно. а тут э, э, для каких-то классов это было исследовано но в общем случае получается вот ну, нет идей. Хотя. Ты... Может, может быть, на самом деле просто и неправда это. То есть, кто-нибудь построит какое-то сложнейшее, uh, хитрейшее. Смотри. А только... почему, вот. почему, скорее всего, это не так? Значит, просмотрены на самом деле все автоматы до 10 кружочков. Во всех так. Всех, да? Есть еще некоторые серии, отличные. Вот серии черни, вот от той, которую вот мы только что здесь изображали. Да, значит, вот этот случай типа не, ну, как... не, не единственный, но то есть были обнаружены были обнаружены случаи там при n равном 6, но это были на самом деле отдельные, ну как вот в теории групп бывают какие-то примерчики, отдельные примерчики. А -а -а. Серии не было найдено. Ну, был найден там один-два примерчика, в которых тоже требуется n-1 в квадрате операции, чтобы свести все воедино. Но серии не было найдено, все размерности, там, которые можно было на компьютере проверить до 10, были проверены, очевидно, что это верно. Можно зуб дать, Правда, что это, это верно. Но ну, руку, наверное, давать не стоит, но зуб, да. пожалуйста. Зуб, зуб могут выйти. Да, да. Да, другой. да. да. Но... И вот-вот э, казалось, что мы как-то продвинемся там, связывались с матрицами, связывались с группами, с полугруппами. Ни Ни да. Нифига. Никак не удается. И ныне тапа. Вот, да, да, да. В то же время кубическая оценка. Кубическая оценка. Каменько. Да, значит, как легко получается кубическая оценка. Ну, в работе Черни она не была доказана, она появилась позже. Черни доказал на самом деле экспоненциальную оценку. Экспоненциальная оценка очевидная. Каким образом? Ну, давай мы рассмотрим: вот здесь, вот, у нас было 4 кружочка, можно рассматривать 16 кружочков. Имеется в виду, взять кружочек, назвать его 1, 2, 3, 4. Это тот, круж... это вот если это объединение всех вместе. Да. Есть кружочек 1, 2, 3, есть кружочек там 1, 2, 4, и есть стрелочки, которые ведут из одной ситуации. Ну, То есть вот 1, 2, 3, 4, это у нас фишки стоят по отдельности во всех местах. Да. А 1, 2, 3, это значит фишки стоят только в позициях 1, 2, 3. Вот left, он, насколько я понимаю, из 1, 2, 3, 4, переводит куда там сейчас надо мы не пометили но в какую-то позицию где будут всего три да. кружочка заданы вот и у нас получается такой рисуночек с, вот у нас изначальная позиция это один два три четыре а нам нужны какие-то позиции где вот одиночные кружочки да -да. и нам нужно просто придумать какой-нибудь путь мы видим вот этот вот рисуночек, этот граф, да. который видим в нем путь, который ведет из 1, 2, 3, 4 в э, какую-то одиночную позицию, да. и вот этот путь и является э, на, оптимальным. Но на самом деле этих э, позиций много, Нет, и поэтому да, решение задачи. И э, на самом деле это будет доказательством экспоненциальной оценки, которую Черни привел в, в первой работе. То есть это не n в кубе, это 2 в степени n. А как получается n в кубе? Здесь надо переставить кванторы. Значит, как, нам нужно, чтобы из любых двух кружочков мы могли попасть в один кружочек. Вот. Да. А, вот. А сейчас. Да, да, да. Нет, я хочу старую открыть. А, старую, да. Старую открыть. Давай вот самое первую, где, где у нас самое первое. Сцена, вот, а значит нам нужно, чтобы, задачу можно поставить так, вот у нас есть два кружочка, угу. надо их свести в один. Да. Теперь представь, любые два кружочка сводятся в один, любые два, любые. Вот, эти два ну, да. вот эти два, вот эти два, вот ну, эти два, и тогда значит и все четыре кружочка можно свести в один. Любые два сводятся в один, но это потому что иначе мы не соберем их. Ну если мы э, э, вот, вот эти два свели в один, потом вот эти два свели в один, потом вот эти два свели в один, потом вот эти два свели в один, значит мы все свели в один. Угу. То есть у нас есть какая-то последовательность ходов, которые вот конкретные два кружочка сводят в один. Да. Эта последовательность ходов как-то там э, действует на другие кружочки, это неважно, угу. на другие фишки. Потом мы подумаем, вот есть последовательность ходов, которые вот эти вот два сводят в один. Uh -huh. Потом э, вот эти два сводят в один. Если мы будем последовательно применять сначала одну последовательность ходов, потом вторую, потом третью, мы все сведем в один кружочек. А то есть ты представляешь, что эти паин квадрат, каждый, чем маин в кубе получается? Да, да. Значит, каждая для того, чтобы свести два кружочка. Давай вернемся к той схеме, вот, которая у нас была здесь, и оставим из этой схемы только те варианты, когда у нас по две фишечки. На остальные нам наплевать. То есть у нас есть а, чис, число считаний из n вариантов, да. когда у нас э, есть, стоят фишки в позициях 1, 2, стоят фишки в позициях 2, 3, 3, 4, там, а, ну и так далее. Да, ну, да. ну и есть отдельные на самом да, деле, 1, 2, 3, 4. Вот если мы хотим свести 1, 2 в какую-нибудь позицию, из нижних, 1, 2, 3, 4, в отдельных, нам нужно сделать порядка n в квадрате ходов. Ну, потому что здесь у нас число считаний из n по 2. Простите, мы здесь должны погулять какое-то время, да, а здесь да. найдем поиск какой-то, который да. будет длинный, но ну, сам в самом случае он будет длинный n квадрат. n квадрат. И мы его пройдем. Да, да. Но при этом у нас станет на одну фишку меньше. Да. Ну, повторим ну, это n раз. Да, да, и а, получим я оценку я М в кубе. Наши, да, и все, все, больше Это ничего не известно. известно да? Все, что известно. Да. Но, но наши, нет, наши там, на самом деле, надо немножко подумать, почему именно наши получить. Там проще получается оценка в кубе минус n деленное на 3, там наши в общем, еще некоторые усилия требуется. Но вот точка. Да. Да ну что я могу сказать друзья вот задача условия совершенно ясные. я вот не мог его понять как бы поймал занят очень сильно я вообще не могу поймал не неудобно вот понимать вот это вот я вижу все нарисованы эти самые круги да нарисованы каким-то образом переходы left-right. это просто команда для алгоритма вы пишете некоторый алгоритм он значит эти кружочки каждый раз меняет свои положения да. по командам известно что их можно собрать вместе Нужно доказать, что это можно сделать за один квадрат или меньше ходов всегда, независимо от того, как нарисованы. Нерешенная проблема, которая 64 года. 57. Дерз... 57. 57 лет! Дерзайте! Кто, если кто из 179-й школы решит проблему, которая 57 лет это будет, это будет победа! Победа! Подходит да. привет всем! Да. Ну, наверное, подробности можно посмотреть в лекциях Михаила Волкова: просто набрать Computer Science Club. <связычного> да, и... э и синхронизируемые автоматы Михаил а вот Волков. Здесь, вот здесь, будет. Да, да, да. Вот да, здесь внизу да, все будет. Да. И э -э -э -э вот сумбурность некоторого рассказа. Не, ну Это... мы, мы сформулировать задачу. И все, <связычного> да, да. ну, я постарался <связычного> просто пересказать три лекции по полтора <связычного> часа. Ну супер, супер. Спасибо, Эдик. Давай, удачи тебе. Спасибо, что пришел на канал. Всем пока.